И снова, всем привет! С вами снова я, Сказки. Значит, сегодня, дорогие мои друзья, мы будем приходить э, подобную карту, ми ну, как Миньон Раш. Только здесь она называется Темплеран 2. Э, Мини-гейм. Ну, маленькая игра, по-моему, так переводится. Э, ага, туда. Давай. На. О, и режим обновлет. Джамп. О! отлично, ладно, пусть. Хм, это не так легко, как я думал. Так, спаунпоинт, спаунпоинт, конечно. Чтобы мы появлялись здесь, а не то там. Вот всё, спаунпоинт. Пошёл. Ну, вот так, вот так, да, yes. Вот так, point. Хм. А что сюда пойдем? Да. Вот так, вот, вот, вот так, вот так, вот так ехал. Хм, пойдем. наверное, ага, сюда надо. Тут легче. What's you? Ground on. Ага. Да, мы сейчас поняли, что ты сказал. А, да чтоб тебя! Я проклинаю тебя. Вот тогда сюда идем. А вот так, я факт да? Так, что есть? Так, поход дела здесь ничего. Продолжаем проходить. Вау, е! Надо будет просто размечать. Летим! Летим! Летим! Летим! Вот так! Так. Здесь у нас что-то есть. А, нет. А, <см> Хотя надо быстрее Но не может быть пустая карта. Вот факти. факте. А вот так вот. Есть. Вот так пустая. Так, вот так. Ну, значит, прыгаем. Надо было разбег больше брать, я думаю. А я не захотел брать разбег, так что... Так, вот. Как-то так. Так, что нам? Я не понял, куда... А, мы оттуда прыгнули. Да. Теперь мы сюда прыгаем. Так, вот так, вот так, видите, давай-давай. Вот так. Так, здесь мы должны были опять разгон взять. А, у нас не получилось. Так. Бежим. Бежим, прыгаем. Труб тебя побрала. Это нереально. Че вы, вот почему вот так, а? <свистит> <свистит> я же не знаю, я пройду. Ты что? А ты что думал? Я пройду. Я, я умный человек. Я вот так вот сделаю. Вот так, да. <свистит> Там поставлю где-нибудь и пройду. Рано его не потерять. Вот так вот. И вот так вот мы должны были бы запрыгнуть, но это я похудела. Вот теперь я плохо прыгну. Ну, вот так, так, вот так, так, так, так. <кхм> вот, вот это нам надо, кстати. С помощью них я сейчас сделаю себе... Ну, все, короче, это, все делают досочки и доберусь так спокойненько до того, до той фигни. Так, так, так. Ну, здесь-то я дополню, ну, всяко. <coughs> Спаун, паун, пошли дальше. Так, здесь никакого подвоха нету, надеюсь. Здесь ничего нету. Хм. Я вот думаю, Мне легче туда... Да, мне лучше легче туда прыгнуть. Это так, чтобы не подохнуть. Ставим здесь план поинт сюда. Так. Сейчас, э -э погодите. Итак, мои друзья, я продолжаю. Просто я отходил, тут, ну, недалеко. Поехали. 71 <с> первую пошла он. <с> ну, он сказал, не хочу, ну, и ладно. Не хочет, не надо. Мы будем ней И прыгнем вот сюда. Вс ⁇ нам опыт нужен. Он нужен. Чем по ходу там, откуда-то, ТП будем делать? А, не, эти фигни не дают опыт. <звучит> да, понятно. Э -э что? А где, кстати, конец этой карты? Что-то я не понял, куда нам надо идти-то было? А, здесь такое умудрное все Угу, понятно. Так мы здесь, да? Так, а куда мы должны были прийти-то? Здесь реально все так запутанное сильно. Ты фиг поймешь, куда надо, куда и надо. Так вот так он здесь вообще бесплатный опыт. Хотя нафига он нам нужен. Я не могу никак понять, зачем он нам нужен? Опа. Вот так вот. Эх. А туда как добраться нам? Хм. Я хочу он тут лез. Надо, походу, делать искать какой-то. Нет. Вряд ли. В общем, он давайте он лучше. Он к тому дереву забираем. Ну давай, да почему, черт тебя побрал-то. Там пох, вот там вот конец, по-моему. Так, все, собрались, идем побеждать. Ну ладно, пошли. вот так, так, так, так, так, а так, -та да? Как мы пойдем туда? Ладно, мое предложение, вот такое вот. Я хочу просто... Просто я никак не могу понять, как туда. Хотя... А тут вот так. Ну, значит, так, да? И мы должны были вот так вот. Ага, полетели, короче, вот так вот. Вот так. Эх. Вот там. Ой, не, не, не, не, не, полетели. Все, хватит. Вот тогда мы летаем, мы спасаемся. 600 XP? Не, не, не. Ты что, 600? Я а сказал 1200. Вот так вот. И смотрим теперь, что у нас будет. Да, нормально Я, кстати, реально играл в игру Темплера на планшете. Ну, я хочу вам сказать честно, я, ну наверное скоро я буду снимать планшету, <coughs> наверное, я. это, кстати. Так. М -м. Бежим, бежим, бежим, короче мы вот так вот должны бежать. Да, я знаю, что ты хочешь, чтобы я был твоим другом. Опана. Ага. Так. Мы должны были вылететь вот так вот, наверное, Вот так, эпичненько. Так, пошлите. Так, эпичненько. Сюда эпичненько также пройти. Сюда пробежать эпичненько. Мне кто-то звонит. Итак, друзья, я продолжаю. <кхм> Это было важно, мне кажется. О, да, Жемчук Эндер. Э, ну, типа мы прошли. Креатив. Да, мы прошли. Э, ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. С вами был я, SkyZekit. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, всем удачи, всем пока. Сейчас, вот так. Ну, эписенька туда. Ладно, всем дальше, все пока.